Сорт томата «Звезда Техаса». Этот сорт родом из США. Вот такой красавец-гигант. Среднеспелый сорт, высокорослый. Подходит для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Это биколор. Желто-розового цвета при полном созревании становится более розовый. Кусты у этого растения достигают высоты до 2 метров. Требуется Обязательно подвязка и посынкование. Наилучший результат при формировании в два стебля. Плоды плоскоокруглые, весом до 700 грамм. Этот плод весом 712. По вкусу есть фруктовые нотки у этого сорта. Этот сорт идеален для употребления в свежем виде. Посев семян на рассаду проводят за 55-60 дней до высадки в грунт. Вот так томат выглядит в разрезе, многокамерный, такие желтые ой, розовые прожилки по всему томату. Чем спелее он становится, тем этих розовых прожилок становится больше. Томат очень вкусный, очень экзотический привкус у него есть. Выращивайте такой сорт у себя и получайте огромное удовольствие.